Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Вкусная и очень оригинальная на вид картошечка, как гарнир к любому праздничному блюду. Итак, картошку беру крупную в объеме, тщательно мою ее. Кожуру счищать не буду, поэтому она должна быть чистая. Режу картошку на кружочке полтора см толщиной, закидываю ее в слегка подсоленную воду и варю не до готовности. Нож должен входить с сопротивлением. По времени это занимает минут 7 после закипания. Сорт картошки должен быть упругий, та, что не очень разваривается. Выложить кружочки на противень, застеленной пергаментной бумагой. Смазать их под солнечным маслом с двух сторон. Делаем это тщательно. При помощи вилки делаем вот такой рисунок. Это придаст готовой картошке праздничный и необычный вид. Теперь можно, как следует, посолить и приправить по вкусу также с двух сторон. Разогреть духовку. Первые 30 минут запекать картошку при температуре 200 градусов и еще 10 минут при температуре 250 градусов. Картошечка получается с хрустящей корочкой и мягкой и нежной внутри. Абсолютно не уступает по вкусу картошки фри, но много полезнее и дешевле, да и на вид гораздо привлекательнее. На столе она будет настоящим фаворитом, так что пробуйте, готовьте, а я вам говорю бон аппетит и объянто!